Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Чайок ТВ, приветствую вас в выпуске новостей игры Among Us. В этом выпуске я расскажу теорию о том, как же размножаются персонажи Among Us. Я думаю, то, что это очень интересно. Проплюшиваю копию персонажей игры Among Us, и также я поведаю о том, что же разработчики ответили на вопрос, когда же обнова. Ответ вас удивит. Но прежде чем начать, попрошу тебя подписаться на канал, потому что 83,4% зрителей смотрят мой канал без подписки. Но если именно ты прямо сейчас подпишешься на канал, то мы сможем добить мою мечту. А моя мечта это 20 тысяч подписчиков, и осталось прям совсем немного. Также я попрошу тебя лайк авансом, и давайте под этим роликом наберем 2000 лайков. Я думаю то, что это просто, если ты прямо сейчас поставишь лайк. В общем, что делать ты знаешь, но мы приступаем к теме ролика. Знаешь, очень старый вопрос. Что же раньше появилось – яйцо или курица? И такой же вопрос стоит вам, онкоз. Откуда появились эти самые человечки в игре Among Us? И на это я покажу очень интересную теорию, которую отправили разработчикам, и разработчики на это ответили. Однако, я сейчас расскажу свою немного нагуренную теорию. Так что, приготовься и прямо сейчас прожми лайк, если ты его не нажал. В общем, я сейчас отвлекал свою собаку для того, чтобы эта псина не мешала мне записывать ролик. И вот что мне пришло в голову. В игре Among Us персонажи это космонавты. И теория того, что это человечки находятся в этом скафандре, она очень большая. Как минимум то, что человек покорил космос. Но если скажешь то, что это покорили собачки, то тогда, ну, это вообще не похоже на собак. Ну так вот, как же появились эти человечки? В общем, вышел космонавт из ракеты покурить. Да, моя теория достаточно накуренная. Ну и каким-то образом этот космонавт отцепился от ракеты и полетел в свободное плавание. Ну а как ты знаешь то, что человеку там ну сложно выжить в космосе, потому что там нету кислорода. Ну вот так он бороздил просторы космоса и понял то, что все, кирдык, нету кислорода и он скоро сыграет в ящик. А ящика нету, поэтому он сыграл прямо в скафандре. И из остатков этого человечка появился вот такой персонаж в игре Among Us. Да, теория очень странная. Однако это была моя теория, и теперь давайте перейдем к той теории, которую отправили разработчикам, на которую они ответили. На мою бы они вряд ли ответили. Можете ли вы подтвердить или опровергнуть, что это механика размножения членов экипажа Among Us Game? Мне стало интересно, что же изображено на арте, и давайте тебе его сейчас покажу. Вот такое произведение искусства, это вблизи. Здесь мы видим то, что из яйца вылупился маленький персонаж из игры Монкас. Прошу заметить то, что он сразу в скафандре и потом вырос. Но вам теперь интересно, кто же делает эти яйца? Откуда они появились? И нету же града из яиц у них. Вот сейчас покажу. Вот оно, продолжение арта. И здесь тот -то самый персонаж Амон Каз, который повзрослел, просто выплевывает яйца. И так все происходит бесконечно. А и теперь возвращаемся к вопросу. Что же раньше появилось, яйцо или курица? И здесь то же самое. Кто появился раньше, яйцо или человечек из игры Амон Так что эту теорию можно связать с моей. И тогда получится то, что персонаж из игры Амон появился впервые. Итак, ты сейчас видишь красного персонажа из игры Монкас, но только он такой плюшевый, и всем было интересно, откуда же я взял данную игрушку. Данную игрушку я купил на Алиэкспрессе, однако я ссылку не смогу показать, потому что данный товар банально закончился, однако данные игрушки очень популярны и их быстро покупают. Я никогда не видел, чтобы в обычном магазине продавали данные игрушки, только в интернет-магазинах. Ну так вот, некоторые не доверяют таким магазинам, то что либо деньги улетят либо они просто не любят ждать однако многим хочется потискать такую игрушку и некоторые родители даже делают сами данную игрушку и дарят своему ребенку мой друг получил самодельный среди нас плюш на свой день рождения я собираюсь попросить голубой на свой день рождения я очень ревную мы все в восторге от ты карты дирижабля хорошего вам дня Последнее предложение данного поста меня очень сильно забайтило. Мы все в восторге от карты Дирижабля. И я такой, ёма, а что, неужели карта вышла? А потом смотрю, а карты-то нету. Меня забайтили. Однако, для чего же я показал данный пост с игрушкой? И данный пост с игрушкой я решил показать тебе для того, чтобы показать, насколько же разработчики игры Among Us лояльны к своей аудитории. Вы просто посмотрите, что же разработчики ответили на данный пост. Разработчики ответили. Спасибо, что поделились. Меня это просто очень удивило. И я признаюсь, честно, мне не особо понравилось качество данной игрушки. Однако, сама идея была очень прикольная. Кстати, кому интересно, вот полная картинка. Я считаю то, что если бы разработчикам какой-либо другой игры отправили бы похожую работу, то разработчики бы просто проигнорировали. И все, не более. Однако разработчики Among Us сразу ответили на этот пост. И ответили с любовью. Поэтому я очень сильно уважаю разработчиков игры Among Us. Они очень трудолюбивые. И также они уважительно относятся к своей аудитории, которая для них «хлеб». Знаете, я такой сижу и думаю, но ведь за такую милоту-то можно уже лайк поставить, если ты не поставил. Ну а теперь переходим к самой интересной теме. Что же разработчики ответили на вопрос про дату обновления? Итак, трейлеры обновления разработчики нам показали еще 10 декабря 2020 года, и мы обновы ждем уже больше месяца. И так как все игроки уже знают про грядущее обновление, то тогда у них уже появляется опрос «Столько времени уже прошло, где же наше обновление?» И естественно данный вопрос задают разработчикам раз за разом, тысячи вопросов в день. И на один из них разработчики решили ответить. Во вчерашнем выпуске новостей про Монкас я тебе показывал, то что разработчики ответили на вопрос тем, что они прикрепили арт. На котором э, есть упоминание 14 февраля. К этому мы чуть позже вернемся. Ну так вот, разработчикам сегодня опять задали аналогичный вопрос. Когда выйдет новая карта, Монкас, кто-нибудь, пожалуйста, скажите мне, дорогой боже, пожалуйста. И на этот вопрос ответили разработчики. И этот в... ответ просто замечательный. Ответ разработчиков на этот вопрос... Невинно свистит Лявы тролли слот Уважаю Однако зрители моего канала уже знают то, Что разработчики ответили на вопрос Когда же выйдет новая карта Among Us, Прикрепив на это арт В котором было написано 14 февраля Однако я уже говорил то, Что 30 января предположительно Это выход в бета тесте Ну а 14 февраля Это уже глобальный выход Новой карты Пришло время ответить на ваши вопросы. Ты много снимаешь аманкас, но играешь ли ты в эту игру в последнее время? Данный вопрос очень интересный, однако ответ на него вот такой. Нет, я не играю в Among Us, наверное, уже с прошлого года. Захожу я туда только для записи видеоролика, однако это не значит то, что Among Us мне надоел. Просто я не успеваю в него играть, потому что я прихожу со школы, чищу снег, потому что его сейчас падает очень много, и потом делаю домашку. В общем, времени у меня вообще не хватает. Ты ходишь в школу? Да, я хожу в школу, я сейчас учусь в девятом классе. Поэтому для меня май 2021 года будет достаточно напряженным, потому что у меня в этом году экзамены. В общем, ты был на канале Чаюк ТВ, задавай свой вопрос в комментарии, и возможно на него я отвечу в конце ролика. В общем, я очень сильно старался, надеюсь, ты поставишь лайк и подпишешься, если не подписан. Пока!